Долгожданные развязки на Пашиной с 4 моста в ближайшее время не построят. Об этом сегодня сообщили общественники. Между тем, именно ее особо ждут люди. Эта дорога на четвертый мост может существенно разгрузить Пашиной, который сейчас встают в пробках на въезде и выезде. Почему поменялись планы, об этом репортаж Ярослава Цымбала. В микрорайоне Пашиной по разной информации проживает от 30 до 40 тысяч человек. Учитывая, что дома растут здесь как грибы, то дополнительный выезд из этого тупика жителям необходим как воздух. Спасительная соломинка могла стать развязка с Пашиного на четвертый мост, однако появилась информация, что ее строительство не только затягивают, но и вообще хотят приостановить. В письме Краевого управления дорог черным по белому написано, что выезд на Пашины не предусмотрен. Напомню, в 2015 году уже был подготовлен проект этой развязки, а строительство должны закончить до универсиады. С моста на Пашиной также мы получается, пользуемся правоповоротным съездом, уходим по кольцу. Здесь под существующим железнодорожным мостом мы должны проехать. И вот мы уже на Пашиным. Общественники рассказывают, что обращались в управление капитального строительства Красноярска, где им рассказали, что передали все полномочия краевому управлению дорог развязки именно в микрорайон Пашины э, у них, э, к сожалению, нету. То есть им даже управление капитального строительства города Красноярска эту информацию не передавало, этот проект не передавало, хотя сам проект нам уже показывали, то есть, значит, деньги на него потратили. И, естественно, э, дата реализации в 2018 году и его стоимость. Но на сегодняшний момент э, никто не занимается строительством, проект был разработан, деньги на него были потрачены. Остается вопрос к прокуратуре, чтобы прокуратура со своей стороны провела проверку. А вот в администрации считают иначе. Там сообщили, что транспортная развязка на Пашиной все-таки будет. Но стройка разделена на два этапа. На первом четвертый мост соединят только с микрорайоном «Тихие зори». Реализация первого этапа начнется по линии краевого управления дорог уже в этом году. А второй этап у нас включен в федеральную программу «Безопасные и качественной дороги на 2019 год. То есть начало строительства возможно начать в 2019 году и завершить в 2020 году. В микрорайон Пашины сейчас ведут всего две дороги, которые соединяются в одну улицу судостроительную. По утрам и вечерам здесь скапливаются пробки. Получается, жителям придется еще несколько лет ждать от администрации удобного выезда. А вот строители не ждут и продолжают активно застраивать этот тупиковый участок. Ярослав Цимбал, Сергей Медведев, Новости Центр Красноярск.